Друзья, всем привет! В эфире вновь канал Easy Трейдинг и его ведущий Григорий. Как всегда, нас приветствует заставочка, говорящая о том, что все, что озвучено на канале, является мнением автора канала, и все решения, которые вы принимаете на рынке, зависят сугубо и лично от вас. Хочу еще подчеркнуть такой момент, а, который, возможно, не всем а, понятен, но я на нем акцентирую внимание каждый раз. Если вы смотрите а, просто канал трейдера и думаете, что вы сможете а, почерпнуть максимум из бесплатных рассказов и на этом работать и зарабатывать, я вас спешу огорчить, такого не будет. По одной простой причине, что психология не дает возможности заработать, если вы в себе не уверены. Есть очень много психологических моментов, над которыми нужно работать. В частности, <coughs> один из основных моментов это, конечно, преподаватель. Если у вас нету наставника, преподавателя по торговле на фондовом рынке, то, скорее всего, вам нужно такового искать. Провожу ли я обучение как преподаватель на фондовом рынке? Да нет, пожалуй, не провожу. Это исключение только для тех, кто работает со мной в рамках инвестиционных идей. И это больше, чем работа на фондовом рынке. Если вам это интересно, пишите, конечно, оставляйте свои заявки. Но пока поехали дальше смотреть, что у нас с вами происходит на рынке. Итак, мы с вами видим индекс РТС. Собственно, почему мы на него смотрим? Потому что нас интересует фьючерс НТ РТС. На индексе РТС мы видим, что линия аллигатора на месячном графике направлена вверх. Значит, мы работаем с вами по тренду. Тренд у нас, конечно, такой дерганный. <coughs> Вполне возможно, что это коррекционная волна относительно вот этого снижения наблюдаем за рынком смотрим что будет дальше смотрим на более глубокие интервалы мелкие интервалы и предположительно уровень коррекции находится вот в этих зонах если вы построите линии фибоначчи то вы найдете что Примерно каким уровнем мы сейчас идем корректироваться. Но не исключена возможность, что это некая удлиняющаяся волна, которая когда-то преобразуется во что-то. Сейчас мы торгуем по рынку. <coughs> На месячном графике нам все равно видно направление вверх. Да? На недельном графике линия аллигатора легли в горизонт, и, собственно, это говорит, возможно, об изменении тенденции. Будет ли она такой или такой, это нам покажет только время. Если мы перейдем на дневной график, мы видим, что у нас идет снижение, в чем оно еще не выходило за линии э, баланса. А это означает, что коррекции в этом снижении пока еще нету. Это довольно сильное импульсное движение. Ну, если мы посмотрим с вами на историю, то такие движения не, а, как сказать, не, характерны, не характерны для этого восходящего потока. <coughs> И, скорее всего, это движение вниз а, больше походит на импульс, который будет корректировать, возможно, будет корректировать вот а, всю вот эту волновую последовательность. И на этом мы с вами посмотрим, что это такое. В любом случае, <coughs> сейчас видно на дневном графике направление вниз, а это значит, что на следующей неделе, если кто-то торгует индексом RTS фьючерсом на индекс RTS, то стоит искать входы в короткие позиции на более мелких таймфреймах, потому что это основное направление, и оно более сильное, вот, допустим, была замечательная точка входа в хорошее нисходящее движение. На четырех часах видно, что у нас появилась дивергенция между а, снижающимся уровнем цены и индикатором который показывает силу движения цены а это означает что приблизительно в этих точках может наступить э, и появиться сигнал для восходящего движения надо последить что и как здесь будет развиваться и вполне возможно что где-то на этих вот уровнях которых мы сейчас достигаем появится сигнал коррекционного движения вот этой волновой последовательности ну и надо смотреть куда она придет и как она пойдет потому что я повторюсь вот восходящее движение мне больше напоминает коррекционную волну нежели импульсную слишком уж она рваная такое ломаное было пойдем с вами на следующий фьючерс это mxi так называемый микс, я так понимаю, он тоже неплохо М и X. В общем, неважно. М Микс Микс Фьючерс. Нет, МХАЙ, значит МХАЙ. Фьючерс. Они находятся пока фьючерс. А -а -а, если мы в индекс посмотрим, Мо индекс московской биржи IMOX. Ну, собственно, этот индекс ведет себя точно так же, как и индекс РТС. Мы видим коррекцию, видим, что происходит дивергенция между снижающимся волновым движением вниз и индикатором-осциллятором движения. Да. Здесь вполне возможно, что будет некий вылет вверх качестве коррекционного от этого импульса Посмотрим, что здесь будет. Это в принципе у нас а, следующий. Перейдем индекс. У них не индекс, а фьючерс. U.S но это будет фьючерс, <coughs> кстати, ну-ка, индекс есть такой, ESRU, ES, ES, нет, это все уже, это все не то, фьючерс, ES, stock markets, это некое подобие S&P 500. Если вы посмотрите, обратите внимание, он, в принципе, повторяет с некими, конечно, корректировками движение индекса S&P 500. По большому счету, можно на российском фондовом рынке торговать подобие фьючерса на индекс S&P 500. В принципе, он весьма доступен по цене и довольно интересный ходок. Но мы на него посмотрим сейчас с позиции двух месяцев и ничего, конечно, не увидим. Тогда посмотрим с позиции месяца. Mm -hmm. Опять же, ничего не увидим. С дневной позиции. С дневной позиции мы видим, что у нас есть некая коррекция вниз и есть, возможно, пробитие извершение некой нисходящей тенденции, после которой, возможно, начнется повышающаяся тенденция. Это нам неизвестно, но а, похоже, что здесь была удлиняющаяся волна, после чего она скорректировалась и была короткая восходящая волна. Скорее всего, это была... А, Б и C в каком-то новом движении. Если мы с вами посмотрим на оригинал S&P 500 SPX, то мы увидим видите, примерно такую же картинку, но здесь можно расширить объем а, видения, и мы посмотрим на нее более подробно. Итак, в этой картинке что нам видно? Что это у нас была новая восходящая волна, в которой была третья, вот она на пике АО, после этой третьей, она еще, собственно, не закончилась. Вот у нас только появилась дивергенция в этой третьей волне. Возможная дивергенция, да, расхождение, если она не удлиняющаяся. И э, есть такой вариант, что сейчас у нас начнется коррекция. Не начнется, а продолжится коррекция. Причем, э, возможно, коррекция довольно глубокая. Вот если мы с вами построим коррекционную сетку Fibonacci от сих до сих, да? то мы увидим, что коррекция может прийти в 61%. Это на исторических данных. Вот она, волна была. А снижение, Б и С. Собственно, от этого исторического графика мы, возможно, ждем таких же штук. <coughs> ну, там плюс-минус, оно придет вполне возможно вот в это вот зону коррекции а, предыдущей коррекции да? и вот здесь вот мы пожалуй будем ожидать наш индекс соответственно и наш фьючерс то есть мы ожидаем снижение до 2100 до 2800 не с 2000 ну да с 2800 до 2100 Окей, okay, если мы так смотрим, то это ход а, где-то в 700 а, единиц данного индекса. Да? Если мы смотрим с вами на фьючерс US500, то там же мы можем найти те же самые уровни. Только нам нужно перейти на неделю. А здесь на неделе уже 2 да? то есть предположительно мы пойдем куда-то сюда на 800 этих пунктов ниже следующий фьючерс который мы с вами посмотрим это фьючерс на сбербанк сбербанк как я и говорил фьючерс на сбербанк корректируется почему Потому что вот это вот была некая коррекционная волна. Глубина ее коррекции может прийти вот сюда. Вполне возможно, что здесь будет развиваться боковик. Это нам неизвестно, непонятно. Это только мое предположение на сегодняшний день, как оно будет выглядеть. Сейчас я удалю всю нарисованную штуку. Да? И мы с вами увидим на... В месячном графике, что у нас есть пик в третьей волне. Сейчас у нас коррекция в этой третьей волне. В недельном графике мы видим, что на этом пике дивергенции не наблюдалось. <coughs> но это скорее всего из-за того, что мы смотрим на неправильном масштабе. Данный э, график на более глубоком масштабе было бы видно лучше в любом случае как мы говорили с вами на той неделе у меня стоит пут опцион на данный фьючерс и он замечательно себе работает я ожидаю минимальных уровней снижения вот в зону пробивающую ну, или доходящую до минимумов зоны предыдущей коррекции. Такое вот у меня ожидание. Но это совершенно не факт. Нужно ориентироваться на рынок. Что он нам говорит сегодня. Следующий э, индекс это «Газпром». Не индекс, а фьючерс. Это «Газпром». Сейчас он у нас подгрузится. Открываем «Газпром». А на «Газпроме» наблюдается вот такая вещь, о которой я говорил. У нас на месячном графике есть очень резкое восходящее движение, а на недельном графике такая же картинка. Так, значит, на дневном графике это было видно. Да, на дневном графике мы видим, что линии аллигатора перепутались между собой и ложатся в горизонт. Это означает, что здесь у нас формируется некая волна «Б», <coughs> uh, которая для аналитиков, которые работают uh, с моделями на рынке, может быть видна как треугольник. Треугольник. И вот, собственно, в рамках этого треугольника <coughs> они будут ожидать пробития в ту или иную сторону. Кстати, этот треугольник, флаг, они могут рисовать абсолютно по-разному. И а, если вы проходите некий базовый курс у какого-нибудь брокера, то <coughs> вы можете наблюдать, как вам расскажут о том, что пробитие данного треугольника в ту или иную сторону, дает э, движение равное основанию треугольника. Допустим, если треугольник тут вот прошел, выбил, то если позиция взята, допустим, в короткую, то, -то их профит нужно выставлять вот здесь. Вот. Что мы а, с вами, как я бы не сказал, что мы занимаемся волновым анализом, но мы с вами раскладываем приблизительно по волнам Элиота график. Да, по Газпрому он лег в дрейф. Для нас это означает, что здесь идет некая волна Б. Как она пойдет, это неизвестно. В нее залазить смысла нету, но по большому счету, если вы работаете с опционами или еще не знаете, что такое опцион, я вам скажу, что вот в границах вот этого вот движения <coughs>, фьючерс может оставаться еще продолжительное время. <coughs> Собственно, на этом можно строить свою базовую стратегию не ожидая каких-то колоссальных вылетов из этого диапазона. Как только произойдет пробой в ту или иную сторону, мы поймем, что у нас происходит. Также хочу обратить ваше внимание, что есть такое понятие в классическом анализе фигур на фондовом рынке. Вот, а если формируется у нас на восходящей тенденции некий флаг, то очень часто он пробивается вверх. На самом деле, друзья мои, это совсем не так. Очень часто бывает, что рынок ведет себя следующим образом. Вот у нас флаг. Вот у нас подходит движение к этому флагу. Он здесь... цена внутри этого флага. Двигается так или иначе, потом она может пробить вот так вот, не доходя до выставленных тык профитов она начинает резко разворачиваться и идти вверх. Что в этом случае мы с вами наблюдаем? Мы наблюдаем, что у нас сформировалась некая волна А, затем волна Б, и затем была коррекция волны Б вниз волной С. И у нас получилась классическая трехволновая коррекция импульсного движения. Вот и все. После чего у нас идет развитие основного тренда. То есть а здесь в этом треугольнике делать нечего, если вы торгуете напрямую фьючерсами. Да? Здесь нужно воздержаться и смотреть как себя будет вести рынок дальше, дать рынку самоорганизоваться, как говорит мой преподаватель, с которым мы занимались в групповых занятиях чтобы ни у кого не было недопонимания. Так, следующее ВТБ. Интересующий меня инструмент, потому что мы с вами наметили, что мы за ним следим за ВТБ и ВТБ подбирается мягко и плавно к 61,8% но скорее всего по характеру движения я уже это понимаю что этот уровень ВТБ совершенно спокойно возьмет возможно он от него оттолкнется пойдет вверх но это ничего не значит потому что скорее всего это будет выглядеть вот так вот Через какое-то время посмотрим. Но опять же говорю, что в этой бумаге есть предпосылки для восходящего движения и довольно мощного. Мы с вами ждем, смотрим, наблюдаем за бумагой в дневном движении. Четко видим направление вверх. Более того, мы видим параллельный рынок. Здесь, если у вас есть желание, можете зайти. Но только в короткие позиции. В чем, чему я ничего не делаю на акциях ВТБ и на фьючерсах на ВТБ. Я стою и наблюдаю. Мне нужно, чтобы на рынок пришло нормальное количество инвесторов. Чтобы вот таких вот пробитий ввиду отсутствия ликвидности просто не было. Потому что никакой стоп-лосс здесь вас как бы не спасет. Вот в секунды может... Слится весь депозит, если вы неправильно работаете с рисками. Это я говорю к тому, что еще раз, вы должны не просто влезть в рынок и посмотреть какие-то там бесплатные видео, четко хвататься и начать думать, что вы можете работать совершенно спокойно на рынке. Это не так, друзья. Я испытал это на своей шкуре. Как говорится, жадный платит дважды. У нас есть такая поговорка. Так и получается, что когда ты нахватаешься каких-то бесплатных обучалок, ты просто тратишь свои собственные деньги, время и нервы. При этом есть такая фишка в психологии. Ты закрепляешь у себя негативный опыт в голове и Каждая следующая сделка твоя происходит по той же самой э, в голове выработанной э, невротической реакции. То есть ты входишь в сделку, основываясь на какой-то торговой системе, и тебя обхватывает паника, потому что как только рынок начинает развиваться свое направление в противоположную сторону от твоей сделки, ты пугаешься просто и не знаешь, что делать. Вот, собственно, вот в такие моменты, как вот на этом графике, да, <coughs> если вы неправильно работали с money менеджментом с риск-менеджментом, вас просто брокер закроет по безубытку, в лучшем случае, в худшем случае у вас просто сольется весь ваш депозит. Так, поехали дальше. Что нам еще интересно? Магнит. Магнит. Не стоит начал набирать. Магнит фьючерс. Магнит. Вполне возможно, что нам лучше будет смотреть не на сам фьючерс, а на исходный инструмент, от которого он образован, на сами бумаги. Ну так и есть, здесь на фьючерсе не все видно, поэтому мы выбираем магнит и идем в акции магнита. Только сейчас мы с вами проверим, магнит ли это или магнитогорский металлургический комбинат. Магнит, все замечательно. Я с ним периодически путаюсь, потому что название магнете и магн весьма и весьма схожи. Итак. Некое количество месяцев назад я инвестировал вот в эти ценные бумаги и до сих пор я нахожусь в этой сделке. Почему я нахожусь в этой сделке? Да, Все очень просто, друзья. Вот здесь вот для меня вырисовывается классическая картина первой волны, у которой было импульсное движение вверх. После этого импульсного движения резкий откат во второй волне во второй волне, и ожидаю я движения вверх, как оно будет развиваться, это нам покажет рынок, мы с вами загадывать ничего не можем, но пока это видится именно так, если что с бумагой будет не так происходить, я просто <coughs> либо избавлюсь от позиции, либо буду ее хеджировать, страховать всеми известными мне способами, <coughs> Потому что бумага привлекательная. Вот и все. Очень просто все. Так. Пара <coughs> рубль-доллар. Если она вам интересна, можем мы ее посмотреть. Но пока я в ней особых замечательных вещей не вижу, сейчас я, О, 5 секунд, я сделаю вот что, а -а -а -а. мы с вами наверное пройдемся по рынку Форекс, самые интересные моменты рассмотрим да евро криптовалюты c, cfd конечно евро usd евро us евро доллар окей хорошо мы с вами переходим на два месяца mm -hmm. рынок дерганый а как мы с вами понимаем вот это некая коррекционная волна либо это восходящая там пятая волна. Ну, в большом цикле. А нам это до... достоверно неизвестно. Поэтому мы ориентируемся на свои наработанные уже графические модели. И приблизительно понимаем, что происходит с рынком. А с рынком, по нашему мнению, то есть не по нашему, а по моему мнению, вот что происходит, друзья. Вот а здесь вот у нас была волна А, после этой волны была волна Б, и после этой волны Б, возможно, полностью организовалась волна С. <coughs> Но не исключена возможность, что вот это развитие пятой волны в волне С. Если мы с вами воспринимаем все это движение как коррекционное, есть конечно минут недели месяцы добавить. Есть конечно же альтернативные варианты развития событий, что была некая нисходящая большая волна а это коррекционная волна б для всей этой штуки и это возможно, Ускоряющаяся коррекция волны С, развивающаяся вниз. Это нам непонятно, это наше предположение, что там будет дальше, нам пока неизвестно. Но мы смотрим с вами на то, что на старших таймфреймах, пока у нас рынок смотрит и аллигатор нам показывает направление вниз, а вот эта вот штука очень и очень похожа на удлиняющуюся, нисходящую тенденцию. А это означает, что торговать мы с вами этот евро EURUSD будем только лишь в короткую при появлении сигналов на продажу. Вот, допустим, был замечательный сигнал на продажу, можно было бы его взять и работать по нему. Это на недельном графике. А на четырехчасовом посмотрим. Да на четырехчасовом его тоже можно было бы поймать. Вот где-то вот здесь вот, если мы приблизим. Ох. Так, сейчас. Вот, допустим, был хороший дивергентный бар, по которому можно было бы входить в коррекционную волну. Ниже были такие же точные реакции, вот был коррекционный бар, дивергентный, вот был дивергентный бар. По всем этим барам можно было заходить. Другое дело, что вот в этих вот штуках надо было пересиживать. Я EURUSD, по-моему, продавал. <связывая> вот это все я не пересидел, я просто закрылся. <связывая> Почему? По одной простой причине, что перенос через день <связывая> для меня показался слишком дорогим. И, и, и я посчитал, что а, риск, который здесь накапливается, для меня неприемлем. Поэтому я решил закрыться. Вот это движение я не брал, потому что сигналов на понижающуюся тенденцию больше просто не было. По нефти мы с вами, по-моему, посмотрели, что там происходит. По канадцу. Давайте посмотрим с вами, что у нас с канадцем происходит. USD. USD. Я хочу обратить ваше внимание на то, что я в Форексе чувствую себя не как в своей тарелке, но ä, работаю довольно на нем в положительном итоге. Все <coughs> идет нормально, просто для меня не характерное видео с ä, обзором Форекс рынка. но Люди, с которыми я общаюсь вживую, просят меня часто посмотреть а, Форекс. Почему? Потому что очень уж много <клёх> доброжелателей, которые не до конца понимают, что здесь делать. Так, на двух месяцах у нас с вами канадский доллар смотрит вверх по аллигатору. <клёх> Если мы перейдем на месяц, мы видим, что здесь была четко видна волна А, это развитие волны Б, либо ее уже окончание. Да мы сейчас заглянем глубже и посмотрим, что у нас с волной Б происходит на неделе. Кстати, обратите внимание, э, вот это вот все движение <coughs> очень и очень похоже на один из графиков, которые мы с вами смотрели ранее. Обратите внимание, как себя ведет волна Б. Также себя может вести э, пятая волна. <coughs> Она выглядит вот так вот. Так вот. Опа, опа, опа рванными импульсными движениями. Вполне может быть, что у нас здесь развивается пятая волна. Но, скорее всего, либо это была А, Б, С, коррекция, которая окончилась, и теперь у нас есть некое восходящее движение. Либо это мы с вами видели всего трехволновую А, сложную Б, и теперь будем искать, наверное, входы в некую короткую позицию, которая будет развиваться волна с, в которой будет развиваться волна С, да, с уровнями вот куда-то сюда. Но опять же, это только мое мнение, если мы смотрим более серьезно, то есть интродей. Интродей у нас смотрит вверх, и опять же у нас видно вот это вот движение волны А, волны Б и это развивающиеся волны С. Здесь уже была дивергенция, и сейчас идет отскок. Вполне возможно, что в дневном графике видна вот такая вот картинка, что здесь прошло все коррекционное движение, и мы сейчас идем вверх. <с> Иными словами, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть вероятность как развития вверх движения, так и развития вниз. <с> Сказать вам а точно никто не может. Все зависит от того, насколько вы а, уверенно работаете в своей торговой системе. По своему торговому плану но еще давайте с вами посмотрим криптовалюту одним глазом по криптовалюте что тут интересного мне лично больше нравится будет он искаться лайткоин лайткоин для меня <coughs>, этот инструмент более читаемый <coughs> собственно в лайткоине мы с вами друзья наблюдаем вот такую вот штуку Здесь развивается, в дневном графике мы видим, что развивается нисходящее движение. При этом уже есть дивергенция. Надо ожидать, как закончится вот эта вот нисходящая тенденция. Пока ее окончание не видно. Есть некий нисходящий м -м, движущийся вниз поток. Сейчас он э, фиксируется на уровне предыдущих коррекций, где-то он, возможно, закончится. И вот в местных уровнях, где-то здесь, может появиться сигнал на покупку, который приведет к развитию восходящей тенденции. Что это будет за тенденция оценить сейчас невозможно. В одном из своих предыдущих видео я кидал такую ссылку на Excelскую таблицу, в которой один из трейдеров с большим запасом юмора показал, сколько будет стоить биткоин в будущем. Ну а теперь, возможно, я повторюсь, но как всегда, очень полезная информация в конце ролика. Друзья... <coughs> С учениками разбираем мы такую вещь как движение денежных средств и сейчас мы с вами тоже кратко это дело разберем и чуть попозже я вам объясню почему я это вам рассказываю если вы знакомы с бухгалтерским балансом, то вы понимаете, что такое активы пассивы, что из себя представляет лист бухгалтерского баланса. Даже если вы не знакомы с бухгалтерией, возможно, в какой-то из своих практик вы читали бухгалтерские отчеты других корпораций и там были активы. Активы. Были пассивы. Была прибыль. Опа. Прибыль. И были расходы. Расходы. Почему я это все рисую? Вполне возможно, что где-то из моих видео вы наткнулись на эту тему, но я хочу ее а, показать еще раз и обратить ваше внимание на то, чем должен заниматься инвестор. А мы с вами друзья не просто трейдеры, мы с вами инвесторы. Вот а, те, кто подписан на мой канал, я хочу обратить ваше внимание, что... Я не трейдеров а учу. Я учу инвесторов. Инвестор это... Со временем вы, наверное, поймете сами, кто это такой. Но это, как минимум, вам может понравиться больше. Итак. Что такое актив? Простым русским языком. Актив. Это тот инструмент, который в любом вашем жизненном состоянии приносит вам деньги. Вне зависимости от вашего времени, места пребывания и самочувствия, актив приносит вам деньги. Пассив – это то, что вне зависимости от вашего самочувствия, вынимает деньги из вашего кармана. Так вот, если мы с вами строим денежный поток Давайте его другим цветом построим. Если мы с вами строим денежный поток от актива, он идет таким вот образом. Хопа, в прибыль и в ваш кармашек. <coughs> Что такое пассив? Он вынимает деньги из вашего кармана, и его поток идет вот таким вот образом И из вашего кармашка, вот так вот его нарисуем, опа, это все стрелочка, а это кармашек, я сегодня не в ударе рисовальном, так, вот это я зря нарисовал, надо стереть этот момент, да. Так вот, какова основная идея инвестора? Искать все возможности. Сейчас мы удалим все коляки, мазяки. Искать все возможности для того, чтобы... Это расходы, это доходы. Я перерисую, потому что я удалил это доходы. Это актив, это пассив. Так вот, задача натурального инвестора, ну и человека, который хоть что-то понимает в деньгах, приобретать себе активы, которые в любом случае, в любом вашем состоянии могли бы приносить деньги вам в карман это задача инвестора пассивы они <coughs> могут а, в капитальной форме быть и в таком состоянии то есть по деньгам это может быть и дороже чем ваши активы но денежный поток от пассивов должен быть гораздо меньше чем от активов и наша с вами задача друзья Делать таким образом, чтобы денежный поток от активов всегда был больше, чем денежный поток от пассивов. В таком случае ваша жизнь превращается в сказку. И это не пустые слова. Если вы еще не верите в сказки, перечитайте их, пожалуйста. И в жизни всегда есть место для сказок. На этой ноте я с вами прощаюсь. Оставляйте свои комментарии, пишите что-то новое и интересное, что бы вам хотелось посмотреть, узнать поподробнее. А может быть вам хочется стать учеником, пожалуйста, всегда рад. До встречи, всего хорошего, до свидания.